Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео мы поговорим о проекте Bitblocks Я думаю о данном проекте уже многие знают Многие с данным проектом были ознакомлены Проект уже залистился на CoinMarketCap У них везде очень много разных лисингов Давайте вкратце разберем по данному проекту Посмотрим, что он нам предлагает И также как мы сможем на нем заработать как видите, да, здесь так красиво написано. Разработчики написали: мы не хотим возвращаться к технологиям, мы хотим революционировать жизнь людей. Громкое такое заявление. И сразу у нас как бы самые основные крутые листинги. То есть есть мастер Online, ZKOR, Coin Market и New Cash Exchange. Кстати, вот ZKOR из всех, да. Мне больше всего нравится, так как на нем намного удобнее запускать мастерноду. Не приходится париться с настройками там, через WPS, через Linux и тому подобную хрень. Как видите, да, у нас опять же много разных листингов, информационных сайтов. Ну, давайте разберем, что у нас тут по проекту. Написано распределение... На сколько идет разработчикам, сколько идет на маркетингах, потом в мастернодах заблокировано. В общем, небольшой такой расчет. Что у нас по дорожной карте? Мастерноды теперь у нас будет 150 тысяч монет. Также новая версия кошелька. Это вот совсем вот недавно было. И сейчас у них идут сильные инвестиции в развитие проекта. То есть они максимально пытаются пиариться. Вот поэтому они листятся на разных подобных сервисах. Следующее. Это у них будет соревнование по киберспорту. Также данной монеты. И будет нанимать разработчиков для игр на Android. Что довольно таки интересно. Ну и потом же будут первые игры. Насчет Android игры который будет оплачиваться с помощью Bitblocks. Что у нас дальше? Дальше у нас идет белая бумага. Как вы видите, они постарались, заморочились и перевели белую бумагу на 4 языка. Это у них, как она распределена, бизнес, магазин, разработка продукта, платежный шлюз. Потом у нас будет игровая часть, эти награды участников. И в принципе сама технология. Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше. Как у нас, да, видите, здесь пишут нулевые комиссии, нулевые сборы. Сеть BitBlock была построена так, чтобы перефразировать своих сторонников в сети с помощью блочных наград, то есть стейкинга и мастернод. Используя технологию POS в сочетании с мастернодой, так как я говорил, что это Экомайнер сейчас у нас и это у нас будущее, может обеспечить почти нулевую комиссию за каждую транзакцию. То есть, больше денег остается в кармане, комиссии нулевые, что это очень привлекательно. Следующее. Это у нас э, PrivatSend. Что у нас здесь? Э, BitBlock имеет функцию конфиденциальности, которая позволяет отправлять анонимные транзакции. Это означает, что пользователь может сделать ли транзакции либо отслеживаемую либо же анонимную битблок это если кто не знает это форк у нас PVX который построен на улучшенном коде от Dash монетки я думаю с такой конечно же все знакомы ну а Dash является форком ядра биткоинов с реализованной функцией конфиденциальности то есть по сути битблок может быть потрачен как на государственные так и на частные нужды. В данный момент я думаю, будет многие пользоваться. Сейчас, когда у них пройдет глобальный маркетинг, курс у них обязательно взлетит вверх. Это как бы на этом мы уже и сможем заработать. Что у нас дальше? Мгновенные сделки. То есть здесь у них моментальные отправляются монеты, никаких задержек нету не то что как отправили допустим биткоин и у нас он может зависнуть висеть и один а то и бывает два дня в зависимости от того насколько загружена сеть и здесь у нас моментальные транзакции поэтому с этим у нас все отлично следующие идут у нас мастернода да это как полный узел криптовалюты и компьютерный кошелек который хранит полную копию блокчейна в режиме реального времени из некоторых э, специальных функций которые и, Выполняют эти узлы. Это повышенная конфиденциальность транзакций. Делать мгновенные транзакции. В данный момент сейчас мгновенные транзакции это очень актуально. Так как, когда бывает делаешь большие переводы, опять же бывает все это зависает. Так, ну здесь в принципе мы посмотрели уже. Что у нас дальше? У нас идут кошельки. Мне обычно нравится, когда пишут, что всех в разработке будет... Android кошельки, там на iOS кошельки. Ну, как правило, бывает, они это либо с ним затягивают, либо делают криво и как бы не выполняют. Но здесь уже мы попадаем на Google Play. У них уже Google кошелек есть. То есть э, мобильное приложение это очень удобно. А, так, ладно, не будем на этом останавливаться. Идем мы дальше, попадаем на, на Bitcoin Talk. Как видите, да, у нас анонсик здесь был. Опять же, все ссылки есть. На все сервисы. На трекеры, на мастернодные сервисы, биржи у нас. И также расписано какие проценты получает мастернода за блок. В процентах там в зависимости от высоты блока. Такая же информация, как и на сайте, только более немного урезана. Ну, в некоторых случаях она бывает как бы даже иногда немного более как развернута получается у нас. Ладно, двигаемся мы дальше, попадаем мы на Coin Market Cap. Как видите, монетка на Coin Market Cap есть, цена у нее копеечная, очень маленькая. Но если посмотреть, какие цены были ранее, сами можете наблюдать, то есть она стоила 1 2 цента, и с теперешней ценой, в принципе, после хорошего ихнего маркетинга, я думаю, она в раза 3-4 может подняться в стоимости. Поэтому почему бы как бы не закупить немного данной монеты, так как она стоит недорого. В дальнейшем, я думаю, на ней можно сделать неплохие иксы. Ладно, попадаем мы на мастернода онлайн. Как видите, у нас 541 активная мастернода. Конечно, торги сейчас не активно очень идут там в районе. Что-то около 600 долларов. Но, думаю, после хорошего маркетинга, опять же, это все увеличится и будет у нас уже здесь наверное, около 20 тысяч долларов, оборот, за сутки. В принципе, с мастернодой мы ознакомились, мастер онлайн. Идем далее. Попадаем мы на CoinExchange. Видите, здесь как бордера есть, на пол биткоина. Да, конечно, немного, но тем не менее, люди уже усили новость о том, что будет хороший маркетинг и уже начинают стать ордера неплохие на покупку то есть вот допустим сейчас человек купит себе да там 684 тысячи монет на 0.1 биткоина потом он еще с этих денег снимет либо 0.3 либо 0.4 биткоина после хорошей рекламы так что на этом можно будет заработать так как будет процентов будет панк. ладно давайте заскочим мы на твиттер. здесь у нас Небольшие новости, обновления, там посты идут. Ну, в принципе, как и обычно, новости из жизни проекта. Вроде бы проект рассмотрели. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Сколько, допустим, если кто-то надумает инвестировать, сколько вы решите купить данных монет. И, по вашему мнению, как скоро состоится памп. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.